Я вот не первый раз уже на ваших мероприятиях, и все они достаточно интересны и полезны. Большое спасибо как групп за таких интересных спикеров, которые приводите. Сегодняшнее мероприятие, как я его оцениваю, из самого Стефа де Плюси. Он говорит о достаточно, наверное, понятных вещах, но в то же самое время это очень сложные интересные вещи с точки зрения реализации внутри компании. И ä, когда компания начинает расти, ты все больше начинаешь задумываться о том, что корпоративная культура в компании ⁇ это один из самых, наверное, важных аспектов, которые позволяют твоей компании либо расти, либо оставаться на том же самом месте. Вот. И мое присутствие на сегодняшнем тренинге, оно связано именно с тем, что я хочу строить, мы так строим в компании корпоративную культуру, но я понимаю, что, наверное, хочется делать это лучше. И поэтому я здесь в целом интересно. Я думаю, что... Определенные вещи, которые я услышал здесь, конечно же, мы будем в компании внедрять, применять, визуализировать вот, и пользоваться этим. Спасибо вам большое.